Следующий продукт, друзья мои, вот такой чай, чай Аяса Ти растворимый, инстант, вот в таких он у нас пакетиках, брикетиках. Чем он удобен? То есть если там 9 компонентов натуральных растительных, тут 4 компонента. И способ использования этих чаев, он разный. И как бы это тоже детокс, мягкий детокс, очищение организма, но немножечко другое направление, я бы сказала так, потому что этот еще и снижает аппетит. То есть почему? Потому что здесь в состав входит клетчатка, декстрин. И он как бы в нашем организме, смешиваясь с водой, да, когда мы размешиваем этот чай, мы его размешиваем почти на пол-литра, я прям беру пол-литровую бутылочку, все это или в шейкере да, смешиваю, э, и выпиваем его за полчаса до еды. Почему? Вот это очень важный момент. Если вот этот чай э, заварной мы пьем во время еды, то вот этот чай мы пьем за полчаса до еды. Для чего? Для того, чтобы рецепторы в желудке да, они среагировали, потому что мы наполняем желудок, декстрин набухает, и э, идут импульсы желудки в клетке нашего мозга о насыщении, и мы съедаем меньше. Сха скажу на собственном примере, да, вот этот чай я люблю использовать, если вдруг вечером мне все равно захотелось поесть, если уже ужин, например, э прошел а спать я еще не легла, я иногда грешу этим, я понимаю, что это неправильно, ложиться надо вовремя, и, кстати, это тоже влияет на то, что мы не худеем, потому что не вырабатывает, не успевает вырабатываться самототропный гормон, поэтому ложиться надо до 12, лучше вообще до 10, ну, с 10 до 11, вот так, да? Вот, я этим грешу, и бывает так, что хочется есть, бывает. Так вот, кофе уже не выпьешь, потому что перед сном кофе снижает аппетит, о нем я сейчас поговорю. А вот этот чай вообще шикарно. То есть я развожу, выпиваю, и все, и голод он как бы стихает. Ну и плюс на утро еще и мягкое очищение. То есть вот такие моменты этого чая я использовала. Что еще я могу сказать? Это чистый эксперимент был мой, мне было интересно. Я несколько раз, это уже где-то вот за 9 месяцев в раза 4-5 было, когда, ну так случается, мы иногда съедаем недо про качественную пищу, да? то есть, ну, бывает, это от нас не зависит, купили, вроде бы, да, ты нормальный, ну, но а что-то там не то, и я очень чувствительна ко всем этим вещам, то есть, если муж съест, он нормально, а то у меня сразу отравление пищевое возникает, вот, колики в животе, в желудке, тошнота, желудок стоит, и все. Ребят, я пробовала просто для эксперимента вот этот чай, великолепно мне помогает. И последний раз, когда была такая вещь, были спазмы жуткие, я уже хотела пить ножку, выпила этот чай, через 15 минут все ушло, все спазмы, все нормально. Опять же, я не говорю о том, что это какая-то панацея, палочка-выручалочка, но пробуйте, смотрите, возможно, и у вас тоже получится вот так, да, то есть, может, какие-то вот такие моменты вы на себе будете ощущать. Ну и что я хочу сказать здесь, здесь 4 компонента. Также входит, вот я сказала, декстрин, ромашка, да, а также входит папая, то есть ферменты папаин, да, и еще входит а, косия, усколистная, то есть это сена, и к сену, скажем так, опять же, отношения у всех по-разному. Я знаю, что даже у меня в команде есть люди, которые категорически против сены, да, то есть нет, но... Мы должны с вами понимать разницу. Просто стена в аптеке концентрированная в таблетках или в траве, да, в брикетиках или еще в чем то или формула. Ребят, вот что здесь, да, что здесь, это формулы, это разное. Это не просто взяли там 9 компонентов или 4 ингредиента, смешали, просто, да, вот как-то непонятно, и вот они работают. Нет, это специально подобранная формула, которая... Максимально безопасно и максимально эффективно, понимаете? И если вот этот чай, я говорю о том, что вы можете пить долго, вообще, в принципе, да, не прерываясь, то этот, ну вот с точки зрения лишь только того, что здесь есть сено, ее наверняка там не такое большое количество, но тем не менее. я Вот этот лично я, я его пью эпизодически. Я ему могу попить неделю, например, когда мы едем куда-то в путешествие, я вам очень рекомендую, потому что с заварным не всегда это удобно, да, как бы заваривать, там возиться и так далее, временно это тратить. То есть я беру его в путешествие, я, беру, я его пью вот перед сном, если у меня вдруг вот какие-то расстройства, да, же по желудочно-кишечному тракту. То есть он в этом плане удобен. И его... Я больше использую, ну, скажем так, вот как палочку-выручалочку эпизодически. Поэтому я бы его просто курсами рекомендовала пропить 2-3 недели, сделать перерывы, потом опять, ну, то есть или использовать его эпизодически. Так, читаю ваши немножечко комментарии, потом, наверное, буду читать, и, возможно, потом на них еще и отвечу просто чтобы я уже не отвлекалась. Итак, друзья, вы поняли, что у нас есть два чая детокса, которые как бы делают одно и то же, но немножечко разные вещи. То есть если, когда меня спрашивают, да, а что лучше все-таки взять для очищения организма все ребят, ну вот этот чай однозначно, потому что это не только очищение, еще раз повторяюсь, это и питание, потому что много полезных веществ, это и восстановление иммунной системы, это восстановление работы печени, это очень много полезных веществ, которые, повторюсь, это не только очищение, ингредиентов этот чай тоже хорош как детокс срабатывает замечательно для снижения аппетита за полчаса до да, еды да. но вот его просто вот как знаете в помощь до да, эпизодически вместо вечера например вечером вы не вот этот дозу пьете да, а пьете вот этот например то есть вот, вот поэкспериментируйте посмотрите и у вас по этому поводу свое уже мнение